Рубодное растяжение грузится ТПМ с 10 сантиметров. Посмотрим, насколько мы сможем его растянуть. 30, то есть три раза он у нас растянулся от первоначальной. Ну, давай еще до 40. А, нет, у нас дальше дотянуть. Ну, то есть ни, нигде не порвался еще. Эластичности у него достаточно. Можно еще тянуть.